Синее море, только море за кормой. Синя... Так, что это? Я, ребятки, мы начинаем Значит, супер новое соло выживание В э, игре под названием Ростецкий Да, ребятки, снова я вернулся в эту замечательную игрушечку Чтобы посмотреть, на что я способен И насколько, ребят, хватит моего терпения на мое развитие в данный сезон Да, ребятки, начали мы только что после, после глобального вайпа, да То есть, который произошел совсем недавно И будем, ребятки, теперь действовать по максимуму Посмотрим, что нам удастся, чего нам удастся достичь А в соло режиме, ребятки, это будет гораздо сложнее Поэтому ставьте лайкосики, поддержите братишку Скретчи в его увлекательном, совершенно новом выживании Ну что ж, ребят, играю я на сервере под названием RuArmy, а сервер номер 4 Кому интересно, приходите, присоединяйтесь, меня здесь можно будет найти и заредить. Ха, ха ха в конце концов Любой из вас может это сделать, спалив мою хату в данном видосе Ну да ладненько, ребят, начинаем, погнали Как обычно, значит, нам надо добыть немножко дерева Тихо Что это было? Я слышу какие-то звуки. Так, давайте-ка тихонечко подкрадемся. какой то типо где-то рубит дерево. Да, это наш шанс, друзья. Давайте этим сейчас воспользуемся. Так, так. Так, так. Опачки, вот он тут прям рядом. Сейчас я на него, ребятки, вылечу, наверное, с камнем и надаю ему по башке, а лучше всего копье. Засуну ему сейчас, сейчас куда-нибудь поглубже и. Куда он делся? Куда этот тип делся, мать его! Типок. Ага, вон здесь. Надо срочно, ребятки, действовать. Не нужно ждать. Нужно срочно действовать. Прямо сейчас на него вы, вылетать и срочно его ваншотить. Где ты, тип? Какой-то осторожный типок. Или я слишком медленный? Так, давайте подойдем поближе. Ну, и что у нас здесь? Куда-то он сбежал, короче. Куда-то сбежал этот типок. Я так его и не успел, ребятки, достать. Ну да ладненько. Продолжаем, ребят. Как я и говорил, сначала нужно, нужно значит, добыть немножко дерева. Нужно добыть нам немножечко камня. Да, то есть... Как можно больше, ребят, ресурсов нам нужно на начальном этапе, как всегда. Еще чуть-чуточку дерева, да, то есть И на этом мы будем приступать к следующему этапу нашего развития Это, ребятки, нам необходимо срочно сейчас Исследуем сначала территорию вокруг нас, да А потом уже будем дальше смотреть, где мы будем э, строить свое первое жилище Так, ну а параллельно надо, ребятки, задуматься о хавчике чем мы будем кушать на будущее, да Если мы сейчас об этом не беспокоимся Да, кормить, ребятки, нас мамка не придет Так что не волнуйтесь, надо будет делать все заранее и все самим Поэтому, ребят, собираем тык Которые попадаются нам на пути И движемся дальше, ребятки В поисках места под наш новый дом Одно из самых важных, ребятки, вещей Не забывайте откидывать где-нибудь спальники Иначе вы будете рисаться Где не попадя А это нам, ребятки, не нужно Поэтому я вот тут недалеко, где я уже обосновался да, То есть огляделся Откину, наверное, спальничек да, И назову его а, квадратом В котором я его, собственно, и положил Так, тихо, ребятки, что-то опять я какие-то слышу звуки Что-то меня постоянно преследует какие-то звуки. По звуку это, ребятки, топор, да, причем металлический, нормальный, который очень хорошо справляется с лесом. Так, я, наверное, отойду все-таки. Если у типка есть такой топор, значит, он, скорее всего, или залутыш какой-нибудь, или еще хуже. Да, ребятки, вот там вот он дерево повалил, да, какой молодец. А, я тут хотел домик построить. Ну ладно, будем искать то другое место. Но ну, а для начала пока что спрячем все наши добытые ресурсы куда-нибудь в ящичек, да. То есть это временное наше хранилище, так как у нас пока что нет дома. Вот сюда вот все припрячем, тут у меня и шкафчик, пожалуйста, и камушек, и дерево немножко я скопил. Ну и молоточек, наверное, тоже мы сюда же и закинем. Да, пускай это все здесь лежит, надеюсь, никто это место у нас не спалит. Напоминаю, ребятки, играем только-только после глобального Вайпа, Так, так, так, сейчас должен быть дикий ажиотаж Так, ребятки, еще раз немножечко осмотримся Опа, это что у нас тут за хата такая? Это кто-то у нас тут уже отстроился, да? То есть хата полностью деревянная, да? То есть еще не успели ее закатать в камень И мне кажется, что может быть нам сейчас и повезет Может быть что-то мы здесь кого-то и подцепим Камня по голове, да? Так, дверь закрытая так, ясно, хата полностью а, фуфловая, потому что, ну, она из дерева и непонятная какая-то у нее на самом деле структура. Так, ребят, ночная вылазка, нам необходимо затариться ресурсами, да, то есть продолжаем фармить. Продолжаем добывать много камня, а также нам понадобится много дерева. Ну и, конечно же, опа, что то за огонек вдалеке? Что это там светится так ярко? Опачки. Это, ребята, тот самый новый вертолет, который добавили в этой версии, да, то есть после последних обновлений разработчики. Это, ребятки, большой транспортный грузовой вертолет, который можно заправлять горючкой, и на котором, ребятки, можно летать прям целыми кланами. Смотрите, он какой огромный. Вот мне бы такой, а. Но он нахрен очень много жрет, поэтому я, наверное. Пойду дальше. Так, ну что ж, пришло время, ребятки. Тут я, значит, присмотрел в ближайшем лесочке местечко под свой домик. И сейчас мне осталось выбрать правильную местность. То есть мне необходимо расположить фундамент таким образом, чтобы у меня здесь была, ребятки, небольшая фишечка. Да, фишечка заключается в тайной лутовой, которую нельзя будет просто так расковырять. А для этого нам понадобятся смулстэши, которые мы закладем вот сюда вот рядышком друг с дружечкой, да. И на них сейчас надо грамотно положить фундамент. Фундамент. Это, ребятки, будет основа моего дома, то есть самый ключевой момент, благодаря которому, возможно, моя хата постоит немножко дольше, чем обычно стоят хаты в данной игрушечке. Да, вот так мы будем их закапывать, вот так мы будем, значит, перекидывать Лутецкий через стеночку. В процессе, ребята, вы все увидите, как это будет выглядеть. Так, ну что, с домом мы более-менее закончили, то есть, как видите, уже и двери есть, да, то есть и стены я все поставил, пока что тоже деревянные, но, ребятки, пока что только на деревянные у меня хватило ресурсов, поэтому идем, ребятки, добываем дальше. Нам сейчас нужно очень много камня, камень нужен в больших количествах, нам необходимо укрепить стены, по крайней мере, да, то есть до каменных все, причем и потолок. В том числе, а еще нам, ребятки, нужно у дома Сделать двойной потолок, поэтому Надо хренища просто ресурсов Благо, что у меня кирка сейчас есть Да, то есть уже нормальные каменные Инструменты, да, ребят, для нас и каменные Инструменты считаются сейчас Нормальными, поэтому здесь ничего такого Плохого в этом нет, продолжаем Ребятки фармить, так, ну вот столько мы ресурсов Понадобывали, да, то есть давайте сейчас Все складируем в наш шкаф а, и посмотрим Так, всего лишь два с небольшим дня У нас может хата простоять, да, но Она у нас кушает камушка, как видите, очень очень очень немало, да, то есть для соло игрока это не маленькая цифра. Так, ну и тем временем, ребят, приступим, ребят. Пора поохотиться, Мишка, Мишка, давай иди сюда, откуда ты побежал? Ну ты ж какой нехороший, Мишка. то а иди сюда, мне необходимо твое мясо, мне необходима твоя шкура, мне необходимы твои кости. В общем, все потроха я из тебя сейчас выпотрошу. Понял, да, Мишка, иди сюда, говорю. Че, не можешь через речку перейти, да? Обломчик тебе сегодня, не твой день Ты полностью обречен Мишка, смирись уже, смирись И не убегает меня, гад, ты такой ползучий. Да, ребят, надо выживать, поэтому Мишке Пришлось немножечко уступить Нам, да, то есть мы с него возьмем Все необходимые ресурсы, ребятки, в частности С него мы возьмем много жира, на топливо пойдет Так, ребят, ну и к теме животных, то есть меня Сейчас только что подвез мой варной конь Да, сюда, до этого места, я ему Предложу предл следовать за мной, да, ребят Такую возможность тоже добавили, кони теперь Могут следовать за нами, им только ну стоит дать необходимую команду. Продолжаем фармить. Заехал я, значит, на соседний островок, да, то есть тут у нас также а, подбираем ресурсы, то есть подбираем а, все, что попадется и все, что не приклеено, ребятки, к полу, поэтому все забираем максимально максимально Максимально эффективный. Коняга, ты чё встал? Я же тебе приказал следовать за мной. Ну, ладненько, поехали. Значит, сейчас ты меня доставишь в следующий пункт назначения. Хотя, наверное, давайте поедем уже домой. Сегодня пока хватит и будем думать, чем бы заняться нам на завтрак, какие дела придумать. Так, ну что ж, ребят, вот такое у меня жилище. Я уже тут поставил несколько печек. У меня идет переплавка полным ходом. Да, то есть пока что все деревянное. Лучше сразу закатать в камень. Как-то будет у меня даже посветлее здесь, когда мы в камень закатаем. Да, то есть, а пока у нас из дерева все. Только лишь полы и камень. Я смог поставить. Так, и снова утро, ребятки, и снова а, выдвигаемся, опачки, это тот самый, ребятки, дом, помните, который мы находили недавно, он уже сгнил полностью, и походу его уже обчистили, да, то есть ничего не оставили изверги мне, я только хотел его обчистить, а у нас, ребятки, все здесь гораздо оперативнее, чем вы думаете происходит, только стоило дому сгнить, сразу же весь его обшарили, обчистили и так далее, Я авторизоваться мне предлагают, но здесь у нас замочек висит, надо бы, наверное, шкафчик подломать, но ладно, дела есть поважнее. Опа! Приветствую, волк, тебя! Это, ребятки, волк, а из него получаются классные шапки, да, то есть я его сейчас пущу на шапку, скорее всего. Волк это шапка. Если медведей мы на жир пускаем, то волков мы всегда пускаем на скрутятские шапки, которые очень хорошо защищают голову от ненужных попаданий в них, черт побери. Идем дальше. Так, ну с животными, значит, разобрались. Пора, ребятки, выехать уже и за скрапом. Пора уже нафармить немножко скрапа и уже начинать потихонечку изучать все, что мы нашли на сегодняшний момент. Нашел я Ребятки, не так много, вот, но скраб нам, ребят, в любом случае нужен будет Поэтому я тут немножечко арендовал лодочку Ну, как арендовал, просто она тут стояла, никому не нужна. Я такой подхожу, опа, что-то лодка стоит, никому не нужная ну давай-ка я на прокачусь, что ли, что-то напроставить То, что взял бензинчик, завелся и поехал, да, то есть выезжаем в открытые моря, да И у нас сейчас очень много будет работы по добыче Лутецкого, да, друзья Добываем все подряд Фармим налево и направо, что-то у нас бочка с бензином пригодится, да, то есть это что у нас за бочка такая Так, что у нас внутри, так, какие-то шмотки, тряпки, да, то есть металлолом, кстати, есть в любых бочках, которые мы лутаем, да, практически Ну, точнее, не металлолом, а скраб его называют, тут еще такая своеобразная, очень интересная емкая единица, да, поэтому мы его загнули, ну, капец, блин Короче, мы его и фармим по максимуму, погнали Так, ну что ж, немножко тут я нафармил, значит, да, надо бы нам немножечко еще здесь осмотреться на этом островочке и уже потихоньку выдвигаться домой. Так, между делом надо бы поставить несколько ящиков да, у себя дома. И уже а, обустроить свою задумку как надо, да. То есть шкафчик у меня в отдельной специальной комнате стоит, да. Тут у меня, значит, печечки а, будут стоять, которых мы плавим. Как видите, они у нас уже работают вовсю. Тут у нас, значит, и металл плавится, и серый, ребятки, тоже плавится. Сера нам очень даже пригодится для будущих наших рейдов. Так, ну а у нас очередная вылазка на вороном коне. Давайте пробежимся по окрестностям, посмотрим, кто что построил. Так, вот тут, значит, какая-то поставка. Троечка у нас стоит, непонятного содержания, да, то есть, но я тут немножко за другим. Я здесь тырить приехал коноплю. Блин, а пока я тырил коноплю, местный, местный сторож Петрович пытается зарядить меня в солью прямо в задницу. Петрович, угомонись, ты что, не стой ноги, что ли, стал? Я же всего лишь один кустик тут, только у тебя и вырвал, ты и всего лишь. Причем он сам вырос у тебя на, на площади, ты его не выращиваешь. Иди отсюда, гад ползучий. Ладно, короче, убежали мы от Петровича И пора, ребятки, переработать наши компоненты Которых мы натырили изрядно Так, у нас здесь уже переработалось И теперь остатки, сейчас я запихну сюда Так, значит, шестеренки мы оставляем, потому что из шестеренок Получаются потом прикольные ловушки Да, то есть, поэтому я их всегда по приоритету Стараюсь оставлять, а все не нужно Типа лезвий, труп, мы сейчас пустим все на переработку Переработаем, ребятки, и пора уже Развиваться, развивать чертежи Исследовать разные всякие фишечки Так, значит, между делом попробуем значит, залутать Здесь, значит, внешнюю РТшечку, да, ну, Well у нас порту есть РТшечка, кто не знал. Вот мы сейчас попробуем ее залутаем по-быстренькому. Что-то по-любому там ценное да будет, наверное, да. То есть, ну, для этого нам нужна карточка, которая, естественно, у меня есть. То есть, значит, все мы вставили куда надо. И сейчас еще раз обсунем куда нужно. И все, ребятки, будет как надо. Все, ребятки, идет по плану пока что, да. То есть, никаких у нас отклонений. Все по плану. Опачки, еще немножко у лутецкого. Но этого, ребят, недостаточно. Железки, это, конечно, хорошо. Но нам нужен огнестрел, друзья, при при, при возможности, при любой, необходимо добыть где-то огнестрельное оружие. Тихо, кто-то шарится. Привет, чувак, ты куда побежал? Стоять. Стоямба, говорю, стоямба. Ты куда-то путь держишь, я понимаю. Ты, наверное, полон лута, да? Ты заряженный, готов. А ну разрядись немножечко. Так, стоять, говорю. Куда ты побежал-то? Ну-ка, давай посмотрим, что у тебя есть облом какой-то, что-то какой-то бомжара бежал. Я думал, он с лутом бежит, да, то есть торопится. А оказалось, просто бомжара. Так, ну вообще, ребят, я в порту здесь по определенному заданию, то есть мне необходимо переплавить очень много горючки, да, то есть и получить из нее а, топливо м -м -м, низкого качества. Все, ребят, после вчерашних, значит, похождений я захотел очень сильно пожрать, поэтому готовим мясо на мангале. То есть вот такая вот краткая экскурсия, как надо готовить мясо на мангале а, в Расте. То есть закидываем вот таким вот образом мясо, и а он и оно у нас жарится. Ах, какой обалденный аромат. Помимо всего прочего, необходимо, ребятки, продолжать заниматься развитием своего жилища. И тут я подумал и решил, что необходимо куда-то запихнуть вот этот аккумулятор, блин, который я нашел недавно на дороге. Хотелось бы, конечно, его еще и развить, но он у меня, по-моему, развит. Давайте-ка поставим куда-нибудь его вот сюда. Это, ребятки, для будущей электрификации моих собственных баз. То есть, надо бы куда-то запихнуть его. Вот сюда, наверное, запихну, пускай здесь стоит. В процессе будем... Подключать к нему мы электричество Но необходимо, ребятки, найти источник питания Надо найти какую-нибудь солнечную панельку Ветряк или, а нет, еще пока Не ввели бензогенератор, ну да ладно, что-то Я тороплю события, бензогенератор Будет в следующем обновлении, так, ребят, едем Дальше, на лодочке, да, то есть еще раз Немножко проедемся, вообще, ребят, очень часто Будем кататься на лодке, опа Чё я вижу? Это кто такие? Это медведи у нас, да, в количестве трех штук в одном месте сразу? Ну-ка, это интересно. Смотрите, как тусуются, а. Чё-то надо, похоже, тусовку разгонять. Так, медведя, я еду к вам. Медведя, не убегайте никуда. Братишка Скрэч едет к вам. Сейчас он будет всех вас наказывать. Вы посмотрите, ребятки. Медведя — это не только ценный мех, но это еще и тонны жира, и, ребятки, тонны костей и тонны кожи. Да, вот это я обожаю. Вот сейчас я им тут устрою массовую бойню. Стоянба, медведя, никуда не разбегайтесь, стойте так и никуда не дергайтесь, то есть, чтобы мне удобнее было вас убивать. Куда побежали мои медведя, смотрите, они увидели оленя и побежали. Вот чертов, блин, оленя, вот всю охоту мне испортил, зараза такая, а лучше бы ты здесь не появлялся, гад ты такой. У меня прям слов матерных на тебя не хватает на данный момент всех медведей мне разогнал. Так, ну ничего, ребятки, мы, мы из неробковой десятка охотников, которые всегда добиваются своих целей, да, то есть вот так вот нашел я всех медведей и пришло время им срочно попрощаться со своими жизнями, да, то есть и это, ребятки, раз, это выживание, поэтому здесь а, необходимо выживать любыми способами и всякая зверушка, которая попадается нам на пути, особенно если это медведь, кстати, он очень агрессивный и больно кусается, но я не буду сейчас вам показывать, потому что мне хана сразу придет. Каждый медведь, ребятки, на, на вес золота, поэтому всех медведей мы обработаем, всех мы как следует а, стерилизуем прямо здесь и прямо сейчас. Второй мишка прямо на пляжу развалился. Как хорошо это тебе здесь, да, братишка, как хорошо пристроился. А ну отдавай, а давай, свои потроха. Да, ребят, похоже, у нас эта серия посвящена будет истреблению животных, но поймите правильно, ребятки, это раз, тут по-другому не выживает. То есть, конечно, можно по-другому, но, блин, если есть возможность каких-то животных значит, поторзать немножечко, я это обязательно этим воспользуюсь и, <смех> и поторзаю. Без этого никуда. Так, ну что ж, ребятки, приходя домой, нас встречает вот такая вот оптимистичная надпись, да, то есть, как обычно, собственно, говорящая о том, кто здесь живет в данном домике, и это очень меня всегда бодрит и радует. А как, ребятки, вам, пожалуйста, ставьте лайко за такой годотой, если понравилось, или пишите свои комментарии, советы по этому поводу, чем бы можно было обустроить свой дом. Так, ну и, в принципе, в заключении, да, давайте исследуем, ребятки, у нас тут дробовичок только что исследовался, да, то есть, а, сейчас мы пошаримся по ящикам и посмотрим, чтобы нам можно было еще ценного из ис исследовать. Накопил я немножечко скрапа. И да, то есть в заключение этой серии я, ребят, буду исследовать а, на все, на что хватит собственно... Моего количества скрапа Его хватит не на много, да, то есть, конечно же Хотелось бы и больше, но в процессе, ребят Мы все добудем, вот патрончики тоже обязательно Надо запихнуть сюда, да Огнестрельчик надо бы будет развить, да Но пока я по повременю, я пока разовью все то Что я могу беспроблемно делать На первом на первом верстаке То есть, да, то есть, самые такие простые Штуки, вот типа вот этого окошечка Да, то есть, оно нам бы очень сильно пригодилось И, допустим, какие-то Ловушки, да, с его помощью, база ловушки Очень интересным образом можно строить, да, то есть это окошечко Можно вручную убирать Да, да, то есть оно у нас как бы в каком-то плане очень полезным оказывается Ну и в процессе, ребятки, все, сейчас изучу Да, вот эту мину противопехотную тоже Мы изучим, ä, правда у нее второй Верстак нужен, но что ж, придется Второй верстак у кого-нибудь арендовать И ä, со создавать такие ä, Мины, да, тоже какую-нибудь Ловушечку на базе этой мины мы в процессе Ребятки, и используем И сделаем, то есть возможно это будет отдельный Видос, а возможно это будет, ребятки, даже ä, На стримчанском Ну и что ж, ребят, на сегодня будем потихонечку Закругляться, ну и конечно, ребят, хотелось бы увидеть большое количество комментариев и большое количество лайков свою поддержку без поддержки как вы знаете ребятки сами никуда поэтому давайте наберем на этот видос 150 просмотров и хотя бы 50 лайков для того чтобы братишка scratch все большим энтузиазмом и оптимизмом выпускал для вас крутецкие видосики мы ребята на этом не заканчиваем всем приятного геймплея играйте только в самые топовые и крутые игры до скорых встреч ну, а если ты досмотрел до конца и написал в комментариях правильное предложение и слов что я размещал